Срочно 38 квадратов с ремонтом всего за 4 миллиона. Всем привет! Сейчас покажу вам срочную продажу. 38 метров с ремонтом, с хорошим видом из окон в районе Светлана. На ее верху, на улице Лысая гора. И посмотрим, что же здесь есть хорошего. Хорошо, что тут есть парковка. Правда, вот эта парковка платная, но за адекватные деньги дом находится вот там есть кстати тут и бесплатные парковочные места хорошо что уже дома имеется детская площадка парковка охраняется все под видеонаблюдением возле дома продуктовый магазин. Не посмотрел я на часы, что-то стемнело так быстро, да и не рабочее уже настроение в воскресенье вечером. В общем, я недавно делал видеообзор по квартире, которая продается в этом же доме. Она еще в продаже. Поэтому я решил вставить кадры с видеоархива. Заодно посмотрите ту квартиру и вставлю фотографии той, которая появилась в продаже. Короче, посмотрите обе квартиры. Это студия 36 метров, но с помощью перегородки можно легко зонировать спальное место от кухни. Ремонт новый, в доме газ, вполне себе нормальный вид из окон. Теперь дам пояснение каждой квартире. Кстати, снимал сейчас жилой комплекс «Адлер», появилась очень хорошая квартира с чистовой отделкой прямо за адекватные деньги. На этой неделе выйдет ролик, и на этой неделе еще выйдет ролик, куда можно проинвестировать свои деньги, причем даже от 2,5 до 3 миллионов. Кому интересно, звоните, пишите. Значит, первая квартира, которая студия 36 метров, она продается за 4 миллиона, возможен разумный торг. А та квартира, которая 38 метров, как вы обратили внимание, она зонирована, то есть там жилая лоджия, там хороший вид, но она подороже, она стоит 4 миллиона 200 тысяч. При быстром расчете возможен хороший торг. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах, посмотрение на что? Поставьте лайк за мои старания, ведь это совсем не сложно. Подпишитесь обязательно на канал, если до сих пор этого не сделали. Поставьте там колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. И очень много вторичек в Инстаграм, туда тоже подпишитесь. А у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.